Товарищи, всем привет. Сегодня я тут чищу пластик от Бэхи. И столкнулся с такой проблемой, я вчера сломал усики от краешка молдинга. Заклеил их вчера обычным гелевым клеем, секундой который. Сегодня я взял в руки, оно у меня рассыпалось все. И вспомнил, пошел на склад, мне Миша из Германии присылал посылку. Я это, да, наверное, сейчас покажу. В общем, самая основа посылки – это холодный клеевой обратный молоток. То есть молоток, который приклеивается к кузову вот такими вот переходными переходниками на специальный клей. Ну, это я сейчас буквально пару минут распечатаюсь, покажу. Потом получил из России. Спасибо. Ребята отправили. Президент еще не распаковал этот толщиномер, распакую тоже потом как-нибудь покажу, ну или позже в видео. А сейчас, самое что интересно, вот, Михаил положил клей, клей и порошок. Этим клеем, Ян недавно делал видео подобное, но он делал просто с клеем секунды и содой. Есть специальные такие составы, я пробовал что-то подобное в прошлом году честно, за машиной проследить там, к сожалению, уже не получится потому что она куда-то уехала и мы не знаем, где она а за этой машиной проследить мы смогем так сказать поэтому посмотрим, место хоть и не нагруженное но я попробую сейчас, как оно вообще будет держаться потому что мне еще тут работать наждаками О, нормально держится даже судя по перчаткам все обезжирено, зачищено. И сейчас будем как-то клеить эти половиночки. Есть такие места, когда не подлезешь, чтобы сварить. Или паяльником тут просто нечего паять. Там больные места, кое-какие я поварил, на порогах были. Там, да, имеет смысл сварку производить. Здесь же, ну просто варить нечего и не к чему. Сейчас первым компонентом эх, перчатку отпусти. Просто налил. Сейчас приклею один кусочек, она у меня на две части развалилась, и приклею другой кусочек. Я помню в прошлом видео, в котором я показывал эту дрянь, вы мне там написали, ну перчатку схватило хорошо. Вы мне написали, что эта фигня как бы под воздействием воды разрушается не могу ничего сказать ни в одну ни в другую сторону потому что же говорю лично не наблюдал но мысля какая что если бы эта фигня под воздействием воды разрушалась я не думаю что компании производили бы ее и продавали тем более сейчас мы склеим просто склеим есть кстати берется довольно таки быстро и хорошо Открываем второй компонент ну второй компонент порошок которым сыпать будем открываем порошок и теперь у меня там есть карман в который я могу спокойно налить этого клея реально именно налить и насыпать туда порошка Порошок впитывает в себя клей и становится камнем, скажем так. Еще пропитываем. В общем, я заполню внутреннюю полость вот этим порошком. И теперь просто даже если нажать на него, ему некуда будет ломаться. Пропитываем клеем. Главное, чтобы все было чисто и в идеале конечно зачищено. У меня было Место зачистится, я все зачистил, все получилось. Давайте попробуем. Я сейчас, фух, как он воняет, фух. Я сейчас снаружи насыплю и попробую, как он наждаком чистится. Вот это вонище. Резкий запах очень не ожидал. Фух. Мне интересно, как он себя поведет под воздействием наждка там прям как будто горит что-то у нас парит оставляем это ну, на пару часиков я оставлю и посмотрим как она будет перетираться а сейчас пойдемте раскроем обратный молоток попробуем его Женя кузовной ремонт Германии на своем канале уже показывал этот молоток Михаил им мне предлагал прислать, но я просто не работал, поэтому ну, смысла того, чтобы он мне его прислал, никакого. А сейчас мы сможем его опробовать. Я в Москве а, два года назад, когда ездил на обучение ПДР, а, видел, то есть он как раз его только разработали и перенесли на тесты. Я видел, как им работал. Сергей, интересная штуковина, интересно на тем, что... А это холодный клей, не надо ничего разогревать, не надо ничего зачищать. Все вытерли и на холодную отработали. Вытаскивать только ну, большие повреждения. Попробую на этой машине. У меня супер больших повреждений, таких крупных нет. Поэтому, может быть, именно там он не подойдет. Но если что-то попадется, я обязательно еще раз покажу его. Что Михаил прислал, я обещал, что сделаю обзорчик на него. Вот самая маленькая насадка. Я ей попробую там кое-что вытянуть. Потом побольше круглая, плоская одна, плоская вторая, в какие-то ребра внутренние залазить. Треугольник. И это, я так понимаю, это под что-то еще переходник. А, дергать, стоп, что я туплю? Дергать грибы, которые приклеиваются. Ну, это просто переходник под э, вот этот молоток, чтобы дергать грибки, которые на горячий клей клеятся. Во. Все понятно. В этих пакетиках должно быть все одинаково. Это холодный клей. Мы сейчас его раскроем. Посмотрим на него. Его надо перед использованием чуть-чуть помять. Да, это холодный клей. Мы его сейчас в пакете помнем. Либо в пакете, либо в чистых перчатках. И хранить его тоже надо отдельно в пакете, снимая с клея. Так, мы сейчас откроем автомобиль и глянем. У нас тут снизу есть небольшое повреждение. В принципе, под маленькую насадочку можно его попробовать дернуть. Вот здесь мы сейчас и попробуем. Эх, не уверен я, что поймаю блик вам. Ямка вот здесь. Я в прошлом видео показывал. Так, что мы делаем? Мы здесь все протираем, это растворитель, потому что машину я еще не вытирал, не мыл, мне нужно очистить поверхность, скажем так. Клей чутка помять, греть его не надо, ничего с ним такого делать особо не надо. Так, но ну этого куска мне будет много на маленькую насадку. Да, она сюда чётенько подходит. Поэтому я сейчас от него, может быть, от половины. Интересный клей. Ох. Ого! Знаете, что он творит с перчатками? Опа. Понятно, в перчатках я с ним не поработаю. Ох, хо хо вот это клей. То ли технологию чуть-чуть еще поменяли за два года. Потому что в Москве, когда его пробовали, он не таким был едучим. Приклеиваем его на насадку. Вставляем сюда. Такими движениями как бы его вклеиваем. Даем ему постоять, ну, не знаю, секунд 30 минуту, там разными способами пробовали. В общем, ему надо дать чуть-чуть постоять. Огромное преимущество его, что вот все, как бы обезжирили, не надо никаких больше пистолетов клеевых, там потом спирта, чтобы отдирать этот клей. Но, конечно, минус, им вот такие мелочи, ну, в принципе, не сделаешь. Но зато какие-то большие вмятины первоначальные, вот это штуковины выводили на 80%. Прям очень удобно и круто. Сейчас глянем, может быть, оно к самой насадке хреново взялось. Я ногой придерживаю дверь. Удобно еще, что тут шар, то есть можно я могу дернуть сейчас вверх, в сторону, как мне надо. Бам, нормально, то есть на насадке держится. И Еще есть, давайте еще разок. Собираем клей в кучку. А давайте сразу попробуем, ради интереса. Чуть-чуть хуже держит, но держит. Ну, эти вемятинка так мы ее сейчас раздергаем. Посмотрите видео уже не на канале Кузовный Ремонт Германии. Они там на задней крышке багажника делали крупную вмятину, выдергивали. Там показательно. Они пробовали разные насадки, там объем работы, ну тот, на котором явно видно, что делаешь. Тут мне просто интересно самому. <связь> Прям вообще ништяк. Я ее сейчас... Такими темпами передергаю просто наружу, а потом простучу. И вы знаете, она неплохо и без выдержки клеится. Может быть потому, что чисто все. Прям вообще обалденно. Почти вся ушла. А наружу не выдергивается металл. Так, Давайте на блик посмотрим Вот тут блик Осталось реально такое Небольшое Что я изнутри сейчас залезу Если есть доступ прямой Я его додавлю было значительно больше. Штуковина рабочая, штуковина прикольная. Обязательно что-нибудь найду, какую-то работу интересную именно под этот прибор, я покажу. Михаил сказал, что в России у ПДР-центра продаются такие, но он их обеспечил. Цену не помню, честно не помню. Я оставлю ссылку в описании. Что-то там больше 100 евро комплект. Ну, в принципе, любой инструмент у нас меньше 100 евро не стоит. Молоток классный, прорезиненные ручки. Прям удобно. А, так, тут я больше им ничего не смогу сделать. Больше нету для проб. Давайте попробуем сейчас. Презент. Презентик. Где он? Это у нас Digital Secents метр какой-то, короче это толщиномер, ну я так думаю, по крайней мере по картинке все понятно. Спасибо за подгон. А кстати мы его сейчас сравним с немецким толщиномером. Вставил батарейку. Я его уже проверил на его калибровочных пластинах, показывают в принципе адекватные показания. Мы просто сравним сейчас показания разных скажем так компаний 135 166 еще раз 130 в одной и ту же точке буду бить 135 130 130 135 130 ну 5 микрон это не показатель 160. 161 165 166 167 168 167 167 167, 166 то есть у этого не ну по крайней мере не такой большой скачок тут 130 130 130 130 130 пристрелялись наконец-то но разница вот грубо говоря 30 микрон тыкаем 145 и 190 да? как бы но ну, 45 микрон разные разные производители и вот теперь представьте ситуацию что человек купил прибор, да, звонит им, ходит, пропикивает, а у него, ну, то есть толщина, то есть вот тут я скажу так, это ближе к заводу, и можно даже сказать, что не крашеная, поэтому как бы, показания идут к тому, что он крашеный элемент. И вот какому прибору верить? Пойдемте сейчас их еще проверим на калибровочных пластинах. Так, это пластины от китайского прибора проверять будем все на металле 0 3 ну это погрешность то есть тут все нормально прикладываем прикладываем 995 микрон плюс-минус 10 процентов это погрешность на толщине самой пластины 1000 похоже 1034. Давайте проверим сам прибор. Немецкий. Может. Я выключу китайский, потому что батарейка садится. Может я немца не откалибровал. Потому что я его калибровал последний раз в Германии. Ну, ноль показывает, значит он калиброванный. нон ошибочка 5 микрон ну как бы в пределах здесь пленка 102 микрона то есть плюс-минус соточка ошибка 112 показывает сейчас тут проверим этот ноль 92 а этот показывает меньше вот, вот и кому верить блин этот показывает больше на ну скажем так на 10 а этот меньше на 10 а должен показать 100 калибруем это фигня есть стандарт код Есть. все показал 102 микрона сейчас он выйдет в обычный режим и мы его перепроверим иногда прибор надо калибровать потому что вот он давно лежал и видите на 10 микрон начал прыгать куда-то 2 Отлично, соточка. Мы вышли в этот режим. Сейчас и этот еще понятно? Сейчас и этот счет откалибрую и мы их сравним. 92. Так. Так, а этот, ребятушки, он что, он, он не калибруется? Он просто можно проверить его на то, что он показывает по пластинам. Очень даже интересно. Вот же если я заморочка нашел. Нет бы работы заниматься. Я херню страдаю. Давайте еще раз. На своих пластинах ноль. На чужих пластинах ноль. Берем 995 микрон, 1020. Фу, улетел, хотя до этого показал лучше. Ноль. А этот угадал, но на 10 микрон меньше. Та-дам! Короче, сделаем вывод. Прибор есть прибор. Он, скажем так, подскажет, чтобы не ломать себе глаз и не пытаться там найти... Ну, скажем так, не убивать время, да, но полностью безоговорочно доверять приборам, ну, нельзя. То есть э, сказать по прибору, ориентироваться на его 10, 15, 20 микрон, нет. Когда тыкаешь, видишь 100 микрон, понятно, это около завод, ну, по крайней мере, один открас. Когда тыкаешь и видишь 400 микрон, тут понятно, что это уже крашено с ремонтом даже. Но говорить, что, блин, да у вас не 110, а 115 микрон, это значит крашеная, нельзя, потому что, ну вот, явный пример, они как бы показывают вообще разные вещи. В одно место тыкаешь, и у тебя скачок идет в 5-10 микрон. Поэтому тут приборы все это хорошо, но это такой первичный осмотр, и чтобы что-то более детально сказать... Надо детально углубляться, всматриваться, а в идеале раскрывать элемент. И только тогда можно сказать, что с ним было сделано и в каком качестве это, скажем так, было сделано. Так, мы идем заниматься дальше железом. Я не знаю, снимать, не снимать, что-то мне не особо хочется снимать. Там работа такая нудная, лазить во всяких отверстиях автомобильных особо ничего не покажу. Завтра я еду с утра... За подбором, за материалом наберу много всячины, всякой всячины. И вот там будет что интересного посмотреть, что интересного показать. А, тогда, наверное, не включимся. Подписывайтесь, кстати, подписывайтесь на Инстаграм аккаунт. Ссылку я в описании добавил, по-моему, второй висит. А, много что интересного будет проходить именно там в плане всяких розыгрыши, потому что компании есть, которые желают что-либо там подарить, разыграть. А об этом я тут говорить не буду на канале. Это все будет там, на Инстаграм-канале. И там мне более-менее не лень писать описание к фотографиям. Поэтому какие-либо машинки, наждаки, инструменты. Я могу просто на канале, не, ну как, работая, не сказать конкретно, да, или не показать. Там я делаю фотографии, я к ней делаю описание, и там можно что-нибудь более-менее интересное выдернуть, почитать, поглазеть. Поэтому подписывайтесь. Будем рады новым подписчикам на инстаграме. Всем удачи. Всем пока. Чуть не забыл. Рано попрощались. За вот эту штуковину. Прошло, ну не знаю, часа, наверное, три. Я тут ковырялся с бамперами. Попробуем, как трется вот эта вот штука. Это 240. Это 240. О, 120 120. Просто ради интереса. Отрется, а очень туго трется, но вытирается в абсолютно гладкую поверхность. Ее можно даже окрасить мокрой по мокрому. Ни пупырышков, ни пузырьков, ничего. Сейчас померяю на машине, но в принципе результат меня более чем устраивает, потому что это все будет грунтоваться. Класс. Выломать тут уже не выломаешь, потому что внутри жесткий наполнитель. Хорошая штука. Знать бы, сколько стоит еще. Ладно, теперь точно. Всем пока.